Привет! Я Алекс. Буду сопровождать вас дальше в путешествии по Вселенной. Млечный путь наполнен звездами разных размеров, цветов и яркости. Звездными скоплениями и туманностями. Посмотрите на карту звездного неба. Земли невооруженным глазом. При хорошей погоде и отсутствии искусственной засветки на небе видно около 6 тысяч звезд, по 3 тысячи в каждом полушарии, в северном и южном, разделенном экватором. Экватор – это воображаемая круговая линия, которая опоясывает весь земной шаг. Для удобства ориентирования звездное небо разбито на 88 участков. Их называют созвездиями. Вы видите здесь весеннее созвездие. А что, зимой и летом мы видим разные созвездия? Да, это так. И происходит это из-за Земли вокруг Солнца. Поэтому картина звездного неба меняется по сезонам. Но есть одна звезда которая все время остается на одном месте, над Северным полюсом. Это полярная звезда. Она является начальной точкой отсчета при небесном ориентировании. Вы видите ее в центре карты звездного неба. Я буду показывать вам на этой карте, где мы находимся по ходу нашего путешествия. А почему у созвездий такие странные названия? Многие из названий этих созвездий сохранились со времен глубокой древности. В очертаниях ярких звезд людям виделись фигуры мифологических героев, реальных или вымышленных животных и предметов. Есть, например, созвездие Лебедя, Скорпиона, Геркулеса, так в Древнем Риме называли Геракла, а это лев, которого он победил. Обратите внимание, когда мы приближаемся к созвездиям, звезды как бы расступаются. Это только с Земли кажется, что они находятся рядом. На самом деле их разделяют огромное расстояние, и они находятся на разном расстоянии от Солнца. Сейчас мы направимся к ближайшим звездам, соседям нашего Солнца, которые находятся примерно в четырех и шести световых годах от него. Чтобы оценить это расстояние, вспомните, что такое световой код и чему он равен. Световой код – это расстояние, которое свет проходит за один год. Он равен 10 триллионов километров. А как рассчитать расстояние до ближайших звезд? Надо 10 триллионов умножить на 4. Получится 40 триллионов километров. Далековато находятся ближайшие соседи. А почему эти звезды красные? Это красные карлики. Ой, а что такое красный карлик? Для справок я буду периодически включать бортовой компьютер. Красный карлик – это маленькая и относительно холодная и тусклая звезда. Звезды этого типа испускают очень мало света иногда в 10 тысяч раз меньше Солнца. Масса красных карликов не превышает третьей солнечной массы, но встречаются и такие, масса которых менее одной десятой массы Солнца. Красные карлики имеют очень большую продолжительность жизни – от десятка миллиардов до десятков триллионов лет. Красный карлик с массой в 0,1 массы Солнца будет гореть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 Тут и там будут тусклыми искрами гореть одинокие красные карлики. Красные карлики составляют 80% звезд Млечного пути. А сколько примерно звезд в нашей галактике? От 200 до 400 миллиардов. Предлагаю вам рассчитать. Сколько среди них примерно красных карликов в численном выражении? Ого, их же много! Для этого не надо выискивать звезды на ночном небе. Надо просто знать, как найти часть от числа. Смотри об этом материалы в описании к ролику. А в следующий раз мы сверим наши результаты. А теперь. Мы направляемся к группе звезд под названием Альфа-Центавра. А что означает такое название? Эти звезды находятся в созвездии, которое называется Центавр или Кентавр. Это мифологическое существо – полузверь, получеловек. А Альфа – первая буква греческого алфавита. Вторая буква здесь это омега, она последняя в греческом алфавите. Вы можете услышать выражение альфа и омега, что означает от и до, все полностью, с начала и до конца. А альфа популярное название для всего первого, главного и лучшего. Альфа-центавра одна из ярчайших звездных систем на небе. Она состоит из трех звезд. Ближе всех к нам, Находится проксима Центавра, что значит ближайшая 4,2 и световых года от Солнца Красный Карлик. А это одиночная звезда Банната, названа в честь американского астронома, открывшего ее 6 световых лет от нас. Это значит, что свет от нее идет к Земле целых шесть лет. Находится она в созвездии Змееносца, еще один красный карлик. На сегодня все. В следующий раз продолжим путешествие по нашей галактике Млечный Путь. Подписывайся на наш канал. До встречи на простора космоса. Пока!